Закон пятый, это закон притяжения, об этом законе написано немало книг, и многие полагают, что он играет центральную роль в понимании состояния человека, закон притяжения гласит, что вы представляете собой живой магнит, вы неизменно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, находящиеся в гармонии с вашими доминирующими мыслями, подобное притягивает подобное. Птички с перышками собираются в одну стаю. Все, что влечет к вам, связано с тем, какой вы человек, и в особенности каковы ваши мысли. Ваши друзья, семья, отношения, работа, проблемы и возможности, все это привлекается на основе привычного для вас способа мыслить в каждой из областей, этому есть пример в музыке, называемый принципом симпатетического резонанса, допустим, в комнате стоит два рояля, вы берете ноту, до. На одном из них, переходите к другому роялю и обнаруживаете, что струна, до, вибрирует с той же скоростью, что и аналогичная струна первого рояля. На основании того же принципа вы будете стремиться познакомиться и поддерживать отношения с теми людьми, которые вибрируют в гармонии с вашими доминантными мыслями и эмоциями. Оглядевшись вокруг себя в каждом из аспектов собственной жизни, как положительном, так и отрицательном, вы увидите, что сами создали весь этот мир. И чем больше чувства вы вкладываете в мысль, тем выше будет скорость вибраций и тем скорее вы привлечете к себе людей и ситуации, находящиеся в гармонии с вашей мыслью. Вы наблюдаете за действием этого закона повсюду. Стоит вам подумать о друге, сразу же звонит телефон, к вы слышите его голос на другом конце провода. Стоит вам решить что-то сделать, и у вас сразу же появляются идеи к помощнике. Вы превращаетесь в магнит, притягивающий металлические предметы. Многие сдерживают себя потому, что не представляют, как попасть туда куда им хочется, оттуда, где они находятся сейчас. Но благодаря закону притяжения нет необходимости знать все ответы с самого начала. Как только вы уяснили, чего хотите и какие люди вам требуются, вы привлечете все, что нужно. В свою жизнь. Ваши мысли это форма энергии, которая вибрирует со скоростью, определяемой уровнем эмоциональной интенсивности, сопровождающей мысль. Чем больше ваше волнение или страх, тем скорее ваши мысли излучаются вокруг вас и привлекают похожих на вас людей исходные ситуации. Кажется, что счастливые люди притягивают других счастливых людей. Человек, сознательно настроенный на процветание, привлекает многообещающие идеи и возможности. Оптимистичные, полные энтузиазма торговые работники привлекают более солидных клиентов. Позитивно мыслящие бизнесмены привлекают ресурсы, поставщиков и банкиров, необходимых им для успешного ведения дела. Закон притяжения работает везде и всегда. Как и другие ментальные законы, закон притяжения нейтрален. Он может помочь, но может и навредить. В действительности этот закон можно рассматривать как вариацию закона причины и следствия или закона сева и жатвы. Вот почему философ сказал, посей мысль и пожнешь поступок, посей поступок. И пожнешь привычку, посей привычку, и пожнешь характер, посей характер, и пожнешь судьбу. Можно быть чем-то большим, иметь больше, делать больше, ведь вы сами можете себя изменить. Можно изменить свои доминантные мысли, настойчиво овладевая ментальным мастерством. Можно дисциплинировать себя, сосредотачивая собственные мысли на том, что нужно, и отказываясь думать о нежелательном. Тех, кто пользуется законом притяжения с точки зрения положительного подхода, часто называют счастливчиками. Это еще один способ объяснить, почему так много хорошего и так много полезных людей привлекается в жизнь тех, кто имеет ясное представление о собственных целях и не теряет оптимизма в стремлении их достичь. Если данное видео было полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока.